Всем привет, вы на канале Вот Блиц, и сегодня у нас будет обзор на имбу седьмого уровня Гусь. Мы не будем медлить и сразу же приступим. А, давайте сразу же начнем с орудия. Орудие у него неоднозначное. Ну, во-первых, он и хочется выделить прекрасное пробитие в 248 миллиметров а, и хорошую точность для ТТ и нормально. Также у него ужасный ДПМ. Плачевные 1751 единицу. И долгое КД в 10 секунд. И причем со средним уроном в 310. Да, плачевные у него дела. Гуся. Но орудие. Это не главное. Давайте перейдем к другому пункту. Подвижность. А подвижность у него ну, максимальная скорость 29 километров в час, что набирает он средний показатель. Но так-то подвижность так не очень. И также хочется сказать, что у него так себе поворот корпуса на месте и башни. Но Зато броня, его главная черта, лобовая броня, лоб, корпуса и башня, 191 миллиметр под уголами. 191 миллиметр. Хотя, мне кажется, уже все знают. Его можно пробить только в щечки. Да, если вы без голды, у вас пробитие подходит. Но его минус борта и карма прошиваются харчой гопников короче всем что можно фугасами говном и все вот этим безобразием и это можно сказать неоднозначе неоднозначный плюс за броню но его поворот корпуса хватает чтобы а ТТ его не закружили и не дали в корму фугасики. Но от ЛТ и СТ вас это не спасет. И вам туда будут шпилить леди. Но так то танк получился имбовым. Если зайти в клинич, то он. его просто нельзя победить. Просто наводьте орудие. Просто наводьте туда маску своего орудия с дулом где дула противника, и не даете ему выцеливать щечки и слабые места. Если у него, конечно же, нет голды, или она ужас... ну ужасным пробитием. И очень простой геймплей. Просто и можно ромбовать, но не докручивайте слишком, а то в борта запихнуть легко. И все. И хочу также выделить, что он... Все танки. И если вы вышли на него с каким-нибудь там ИСом, то знать а? <и>, а, и последнее. Фарм. А, фарм у него хороший. Где-то 60, 60 тысяч, шестьдесят пять тысяч пять шестьдесят тысяч за средний бой в 2к урона но если зайти далеко дальше то идет до 75 и до 100 тысяч и фарм тут прекрасно ну ладно хорош ничего больше низко сказать не могу и э, главный вопрос стоит ли брать его да да как сказал автор вот блиц бери гуся будешь тащить э его ну, можно брать если он появится в других магазинах ну в магазине и вы прекрасно будете себя чувствовать и он намного кстати лучше гуся восьмого уровня и на этом я прощаюсь а озвучивал автора канала кекс channel ссылка кстати будет на мой канал в описании зайдите там посмотрите что там классно нет Ну, я обращаюсь вы были на канал в лиц всем спасибо за просмотр всем удачи до новых встреч One, two, three. Nine.